наверное, в большей части многих интересует вопрос по поводу доходов, да, то есть увеличение доходов. Итак, что здесь нужно понимать для того, чтобы грамотно управлять доходами, чтобы проводить анализ доходов. И что нужно для себя вывести. Всего существует 5 источников дохода. И первое, что нужно понять, что нужно оценить, сколько источников дохода мы имеем в принципе и к какому виду дохода это относится. Очень удобно делить доходы по видам дохода, да, в зависимости от того, за что вы получаете деньги. В каждом из видов данного дохода деньги – это мера стоимости, деньги мы получаем взамен чего-то. То есть, если мы получаем деньги, то, значит, мы что-то непосредственно отдаем. И вопрос, что мы должны сделать, чтобы отдавание было больше, чтобы денег в обратную приходило, что называется, больше. Но первое, наиболее известное. История связана с тем, что мы получаем денежные средства на зарплате. То есть, когда мы работаем по найму, нам работодатель выплачивает заработную плату. Соответственно, в этом случае можно говорить о том, что работая по найму, мы продаем свое собственное время. Что мы можем сделать для того, чтобы, соответственно, наше время стоило дороже? Кому платят больше? Вот вы находитесь на работе. Вы работаете 8 часов и, условно, кто-то из ваших руководителей тоже работает 8 часов, то есть количество времени, которое вы проводите на работе, продавая свое время, оно одинаковое. Но кто-то при этом получает больше, кто-то получает меньше. Если задумываться над тем, кто же получает больше, на ком больше ответственности. Соответственно, когда вы работаете по найму и хотите увеличивать доход, первое, о чем вы должны говорить и задумываться, это какую ответственность вы можете взять на себя больше. То есть работодатель, собственник предприятия, он всегда согласен и готов платить больше, если человек берет больше ответственности, если он придает больше ценности бизнесу, если он понимает, за счет чего создается ценность для бизнеса и какой вклад он в этом случае вносит. Поэтому здесь посмотрите и оцените, какой вклад вы вносите в бизнес-компании, поговорите со своим непосредственным менеджером о готовности взять на себя больше ответственности, о готовности давать больше ценности для того, чтобы увеличивать свою заработную плату. Второе – гонорар, когда форма дохода в форме гонорара, когда вы обладаете какими-то уникальными, экспертными а, характеристиками, то есть, условно, вы можете подбирать автомобиль. Да? на вторичном рынке то есть вы можете очень качественно оценить стоит этот автомобиль покупать или не стоит покупать то есть форма дохода в форме гонорара это не то есть вам деньги платят не за время которое вы тратите а за результат который достигает да? то есть гонорар актера гонорар адвоката, Гонорар финансового совета. Форма гонорара – это плата за результат, то есть вам на самом деле, в принципе, если у вас идет гражданско-правовой процесс, вы с кем-то судитесь, у вас есть спор о, о, о имущественных правах, то есть вы платите за то, чтобы вам получили больше имущества, да? то есть вы готовы заплатить человеку за это. В принципе, вам без разницы, сколько он времени при этом проведет, защищая ваши интересы. У вас гонорар, его, гонорар данного адвоката может быть привязан к результату, который получает. Как и я, допустим, работаю в рамках управления активами особо состоятельных людей, мой гонорар составляет процент с чистой прибыли, то есть чем больше я заработаю прибыли. Для клиента, тем больше будет размер моего собственного гонорара. Что здесь важно, да, то есть, понимать, в чем вы являетесь экспертом. Да, то есть, что вы делаете действительно хорошо. Это не обязательно может быть связано, то есть, здесь люди начинают залипать, в том плане, что привязываются к своей профессиональной деятельности, да, или привязываются к своему собственному образованию. не обязательно. Поэтому, вот подумайте, что такое вы можете сделать, да, чтобы получали гонорар. То есть, это может быть не постоянный доход, но вы в чем-то крут, вы в чем-то эксперт. И в этом случае вы можете это, это монетизировать. Третье – это бизнес, да, то есть, это создание собственного бизнеса, где вы продаете предпринимательские способности. Тоже подумайте в направлении. Многие говорят, что бизнес делать очень сложно, очень трудно. А, не спорю, есть собственный бизнес, да, тут тоже могу сказать, что не все легко так, как кажется. Тем более, в России ведение бизнеса – это своя история. Но что здесь можно порекомендовать? Есть бизнес-проекты. Бизнес-старт у того же самого Сбербанка, да, то есть есть отобранные франшизы, отобранные бизнес-планы, которые финансируются Сбербанком до 70%. То есть вы можете купить свою собственную франшизу. Это может быть кофейня, это может быть автомойка, это может быть автосервис, это может быть вариантов моделей бизнеса, да, которые могут в этом случае быть, оно достаточно большое. Здесь получается, что есть франчайзи, то есть, есть человек, который создал франшизу, самое главное, чтобы она была большая, чтобы была полноценная поддержка франчайзи, которая открывает подобного рода бизнес. Да? И можно рассмотреть, как вариант в партнерстве с кем-то создания бизнеса по франшизе, да? то есть, вы там вместе складываетесь 30% на первоначальный взнос и, соответственно, распределяете обязанность, можно открыть бизнес, продаете предпринимательские способности. Да, вы будете отчислять роялти. Компания, которая эту франшизу организовала, но тем не менее, у вас будут меньше рисков, вы не сами будете это делать. Возможно, в дальнейшем это перерастет по мере обретения опыта в какой-то собственный бизнес направление. Четвертый источник дохода это инвестиции. Да? То есть, в инвестициях вы продаете свои собственные деньги. То есть, если вы знаете, как сделать инвестиции. Привлекаете чьи-то чужие деньги, размещаете там условно по 20-30%, а привлекаете по 10%, да, то в этом случае это бизнес. Раз, и это гонорар, наверное, два. В инвестициях вы всегда продаете только собственные деньги. Вот есть у вас собственные деньги, вы направили их на их инвестиции, получили доход, возврат от инвестиций в форме купонов, дивидендов, ну вот форма дохода, которая выплачивается. Здесь вопрос повышения грамотности чтобы более быть эффективным в плане а, обращения с инвестициями да? то есть ну, в инвестициях увеличение дохода возможно за счет увеличения а размера инвестиций, которые вы можете направлять, Б за счет эффективного распределения, и управление своими инвестициями и пятый источник дохода да это у нас получается государство то есть государство стимулирует определенное поведение которое ему необходимо да чтобы граждане совершали я говорю в первую очередь про налоговый льгот через налоговые льготы государство стимулирует социально значимое поведение то есть вы продаете вот это вот значимое для государства поведение и здесь соответственно вопрос налоговых льгот и мы говорим о форме получения дохода Соответственно, это то, что хотелось сказать по доходам, да, какие у нас есть виды доходов, как мы это получаем, которые позволят увеличить число источников дохода и подумать в направлении того, что вы можете монетизировать, как вы можете дополнительно увеличить доход.